Наконец я перешел на 12 пальцев. Поначалу было немного сложно, но потом я все-таки освоился. Не обошлось без гороскопа, Я его два раза выкрутил на максимум, помогает вроде. Уже если честно, неинтересно играть. Все враги слишком легкие. Но бы играют там 6-10 пальцев, так что давайте мне хотя бы одного нормального соперника.